Квиквиточка. Прошу скажите, нужно ли недвижимость продать? Это лучше сделать уже сейчас, или нужно подождать, пока в стране обстановка улучшится? Если подождать, пока в стране обстановка улучшится, то продадите дороже. Не забывайте, что после того, когда закончится война, спустя полтора года стоимость недвижимости увеличится очень многократно. Сейчас, наверное, еще не время. Не бойтесь, Украину не завоюют. Сергей Васильевич пугают третьей мировой войной. Увидим апокалипсис. Я вынужден вас разочаровать. Этого никогда не произойдет. Не будет взрывов атомных и ядерных бомб, тактических ударов. Ничего этого не произойдет. Почему? Объяснение мое такое. Человек и руководство... Российской Федерации слишком озабочена материальным благополучием то есть путин себе наворовал там три миллионы долларов и все окружающие вокруг него наворовали там миллиарды этих долларов и так далее и у них забирают забирают и конца и края не видно при этом местное население это просто колония которых можно там мучить использовать и так далее то есть там люди мало зарабатывают, но главное сколько зарабатывает хозяин этот эти люди, они заработали, построили себе дворцы, они, пос... они купили себе яхты там за миллиарды даже у генералов. И скажите, будет ли человек, который хочет апокалипсис делать его? Никогда. Почему? Он жил всю жизнь для того, чтобы у него было много имущества. Правильно? Да. Какой апокалипсис? Это люди слишком корыстные. Они слишком жадные, корыстные, гадкие. Фу, отвратительно. Эх, сейчас договорюсь. Мне сегодня чуть не заблокировали в ТикТоке. Ужас. Ольга Красавина.